Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владлена, и обожаю продукт, обожаю ИБЭМ и одним из мощнейших результатов и первых после двух сеансов исправления копчика, который был сломан 20 лет на осанках в детстве. Это доставляло огромные муки, трое родов прошли в этом состоянии и доктора от меня отказывались при произведении да, родовой деятельности. И, применяя БМ совершенно с другой целью, чтобы восстановить состояние шеи, седьмого шейного позвонка, неожиданный результат исправления копчика, этому результату уже два года. Неожиданный результат. а вы врач? Нет, я не врач. не врач, но при этом помогла себе именно отрегулировать свое здоровье. Добрый день, уважаемые партнеры. У меня результат, ну, мой результат такой скромный, я поднял гемоглобин. Много лет назад У меня маловато было, где-то 116 грамм на литр, стало за полторы недели, благодаря такой нашей продукции, 134. Вот. Это такой результат. Еще результат, вот я работаю, но ну, у меня сучная работа по ночам, механика. У меня колонна большая, там больше 120 машин, автобус, и там невозможно поспать, и работать очень много. Утром их выпускать. Благодаря нашей продукции меня поддерживают в рабочем форме, в рабочем состоянии. Извините, а можно? Один вы с помощью какой продукции подняли? Вот с помощью... Алексей Феникс капсулы, да? Да, Там написано «кровотворящие функции». Добрый день, меня зовут Антонина, 67 лет даже не знаю, с чего начать, настолько много Начала. результатов. 11 лет назад, когда я пришла, у меня было более 10 диагнозов. В течение года я их постепенно убирала. Но на сегодняшний день я очень счастлива тем, что он, по сей день я как бы пользуюсь этой продукцией, пользуются мои внуки, дети. И семь лет пользовалась моя мама, которая уже не стала, но она до последнего дня была, ходила, разговаривала и... и продукцию и очень была довольна. Вот. Ну, самый последний вот результат, который у меня был, вот воскресенье, воскресенье да, предыдущее. я под дождь попала и у меня началось недержание, да? вот просто вот целый день это невозможно. Я взяла Бэм, я значит два дня вечером на ночь поделала массажик и на третий день я уже была как огурчик, Это мне просто э, очень это повезло. Еще на третий день пришла подруга, еще один массажик сделала полностью, и это было супер. Э, два года назад я поломала плечо, вот, я быстро восстановила, тоже благодаря БЭМу и кальция. Э, год назад я сломала другую руку. Тоже вот как раз в апреле, вот, в апреле был вот как это, вот, вот эту руку. Руки нормально, плечи работают нормально, руки работают нормально. Я думала, что никогда не смогу поднимать там, да, чего-то там, ветров там, я не знаю, сейчас все я делаю, даже огородка паю, ну нормально. Вот, и был у меня склероз сосудов головного мозга. Это было самого, с самого, ну даже я не знаю, сколько мне было лет. Я замужусь, но, наверное. После 20 лет уже началось это, да, сосуды, это дистония сосудистая, это давление низкое, все. Вот уже 5-6 лет у меня давление нормальное, 100%. 110, 120 на 85, на 75, но чувствую себя нормально. Головные боли очень ужасно были. На сегодняшний день я чувствую себя нормально. Но я не знаю, у меня столько всего, что я даже... Спина болела очень 20 лет после падения копчика забила, да? У меня припухлости были все, и у меня очень э, вот эта часть очень болела. И когда я пила продукцию, конечно, я пила все по системе, все правильно, да, сейчас я пью то, что мне хочется, что мне нравится, вот, но благодаря, конечно, этой продукции по системе, я сегодня чувствую себя великолепно, и я очень счастлива, что есть такая компания, которая дает нам восстановить наше здоровье, и когда ты говоришь человеку, рассказывая, что хочешь быть здоровым, то, а не хочу, но не хочу ничего делать, но если ничего не делать, то, конечно, ничего не будет поэтому хотите воспринимайте быть. это все желайте этого хотите делайте и все будет окей а, отходят, отходят? Отходила, также всем здравствуйте я не врач <связываю> я далеко была от медицины и у меня вот сенькая медицинская карточка было очень много заболеваний к моим 45 годам, вегетососудистая дистония, гипертонический криз в 2014 году. Это, ну, как мне сказали кулуарные врачи, это у тебя был микроинсульт, потому что отнялась речь, тянули слова, путали слова и рот уехал в другую сторону, все повело. Меня посадили на антидепрессанты и сказали, что ну вот берегите себя и ходите на массажи. У вас это будет пожизненно. А потом у меня началась проблема с периартритом. Я не знала, что во мне есть вот этот вот ревматоидный артрит. А он у меня... Знаете, когда, когда ты в холодной воде угу. я занималась клинингом и в холодной воде застудила сосуды. И все пошло на руки, и в общем руками я не могла, не то что там ведро взять сумочку дамскую, я просто ложку не могла донести с супом, я не могла расчесать волосы. Про питание мне просто сделали одну процедуру энерго И Я сразу увидела эффекты. Я в этот же вечер купила БЭМ благодаря Галине Александровне. Мне просто хотелось нести эту миссию в массы, людям кричать, говорить, что есть такое чудо, люди десятилетиями, годами страдают, в инвалидных колясках сидят, потому что ревматоидный артрит это в будущем просто люди инвалиды, коллеги, они не могут ни ходить, ни, ни, ни, ни двигаться. Вот, результатов очень много, я сейчас вот расскажу последний результат, это прием продукции, потому что через полгода после того, как пошли результаты по ВМ, не только в моей семье, а у моих пациентов, я почему-то стала доктором. доктором всех своих близких, соседей, друзей, знакомых, и я стала изучать очень сильно углубленно, вникать, и получила результат моя мама, Ей 71 год сейчас, и она после смерти папы три гипертонических криза было. Это была такая, кто знает, что такое да? это психосоматика. Человек, который не мог находиться в замкнутом пространстве, в квартире, она не могла находиться одна, она не могла слышать, когда кто-то ругается на повышенных тонах ее сразу, она готова была в окно Чуть -чуть. выскочить. Ну, это не, как это вообще, не вонят, да, с нервами, не да, не да не вот все, у да, вот человека, крыша уезжала. Это были бешеные э, ну, глаза можно, человека, который ну, в психушку уже отправляет угу. с таким диагнозом, скажем так. И вот мама пропила, я говорю, мам, ну там же нам дали при покупке БМ огромное количество, давай попробуем, ну уже ж, хуже не будет. Тогда я уверовала, потому что сейчас моя мама, ей 71 год, у нее 20 соток земли, она пашет, как и все соседи, с такими глазами, она помолодела, у нее стала кожа другая. Мы ей делали, ну, наверное, 15-20 сеансов я когда успеваю, делаю ей процедуру, но она говорит, если бы не фухов, ну, ты бы ее... или бы уже психушку мы ее оформили, или просто ее бы уже не было в живых.